Привет, я Ани И недавно, ребята, я попала в аварию Буквально пару дней назад в одном из своих роликов, точнее в последнем ролике я сказала об этом И вот пришло время вам рассказать, как это было Покажу сегодня, во что превратила я машину, как я ее разбила Вроде я сама цела, единственное, что может быть у меня сотрясение мозга, я не знаю Но еще у меня на ноге шишка, я очень больно ударилась я слетела прямо в кювет Просто перелетела через кусок дороги В огромный сугроб Меня вытаскивали трактор, мужиками В общем, я все сейчас подробно вам расскажу Мужиками скажу. Ладно Те, кто подписан на мой инстаграм, они в курсе Я уже показывала куски разбитые Что там вообще происходило В сторисах, если вы еще не подписаны, подписывайтесь Чтобы узнавать все быстрее всех, что происходит в моей жизни Надо так сделать Если на мой инстаграм за... Эти пару дней подпишется хотя бы 5000 человек. Я выложу самую стрёмную фотку из своей жизни. Вот такой вот челлендж я себе сделаю. Если на улице очень холодно, так что мы отправимся домой. Я вам там все расскажу, а потом покажу, что случилось с машиной. Подписывайся на мой канал обязательно прямо сейчас и пойдемте. Я поехала снимать ролик. И я хотела снять сразу два ролика Один из них должен, должен был быть лживой истории, поэтому я взяла с собой краску У меня должна была пойти кровь из носа Это был постановочный ролик, я должна была его снять Но до этого я обнаружила Вот эту страшную, какую-то непонятную ветку С перьями, потом я уже подумала Что, наверное, это какая-нибудь сова Раздирала птичку Но многие почему-то этого не поняли, хотя я даже специально Озвучила это в видео То есть я сказала, что вот я начала снимать Но потом я перепугалась Я реально испугалась, в этом лесу было ужасно страшно мне реально казалось что вокруг за мной кто-то следит поэтому я оттуда сбежала по быстренькому и конечно же в итоге живую историю я не досняла дальше я поехала на 13 заброшку и нашла там вот это вот я реально думаю что это были подписчики и, кстати спасибо большое тем кто разгадал ребус ребус разгадывается коннектикут коннектикут в телевизоре мне это ничего не дает и как бы участвовать в квесте или нет это конечно решать мне если вы хотите каких-то реально интересных историй всяких мистических прикольных вещей ответы на которые мы до сих пор не нашли Потому что мне самой это интересно то вы ставите лайк тогда я пойму что вам тоже это интересно и вот после всего этого я поехала домой и у меня села батарейка в камере вы это видели в предыдущем видео и тут случилось непоправимое я слетела в кювет просто вот бум. как это случилось мне всегда говорили и везде всегда говорят, что нельзя не снимать э, видео на камеру, не держать телефон, не проверять телефон, если ты за рулем Это был мой третий раз в жизни за рулем, примерно, ну то есть вот именно такой серьезный раз и я не ожидала, что такое произойдет Но все по причине моей тупости, глупости, чего угодно Я решила проверить свой телефон Я стала залазить, увидела непрочитанное сообщение Стала, хотела ответить И тут просто машину понесло А везде сугробы, снег И там такая дорога деревенская Что как бы неудивительно, что машину понесло И вместо того, чтобы схватиться за руль и как-то его выкручивать Я просто его тупо отпустила И при этом еще и нажала на газ И меня просто вот так вот... У меня нет слов, как это описать. Унесло в кювет. И там огромные гигантские сугробы. И меня занесло в этот сугроб так, что машина просто легла вот как бы вот так. То есть полубоком вообще практически лежала на боку. Слава богу снег, слава богу зима. Слава богу, ничего со мной не произошло И у меня даже не вылезли эти подушки безопасности И в тот момент, когда я летела Это происходило просто какие-то секунды Я ничего не успела понять Я ничего не успела почувствовать Ни страха даже, ничего Просто-просто, когда я услышала вот этот бум-удар Я поняла, что э, случилась авария Выехать невозможно Перед машиной уперт в этот бетонный бортик Машина лежит вот так вот по диагонали Вот в такой вот глыбе снега Ну, то есть вообще нереально Пока я там вокруг нее ходила, бродила и смотрела, что же произошло. Я вся промокла, я уже замерзла. Залазить в машину и включать ее мне было страшно. Там недалеко есть один человек, его зовут Олег, и он там. У него там типа что-то дачи или что-то такое. Я в итоге решилась, набрала смелости и пошла пешком туда. Он Побежал заводить свой трактор, чтобы мне помочь. Его знакомые схватили железный трос. Они тащили это все туда, где провалилась машина. Мужик, который, дом которого недалеко по имени Коля, тоже пришел. Пришел брат Олега Сережа. И дядя, рядом с чьим домом я провалилась в этот сугроб, тоже пришел. И в итоге, когда вернулся дядя с фермы, и все пришли, оказалось, там просто куча... Мужчин, таких мух, настоящих русских мужиков, которые способны что-то сделать Трактор, и несколько взрослых мужчин Машина на железном тросе, и ее пытаются вытащить из сугроба Все это длилось несколько часов, часа, наверное, два Это была жесть Вот целая фара а вот фара, которую я разбила, причем очень жестко Она не просто треснула, она реально разваливается И если вот там пальцем поболтать, как я это делала в сторис, она просто трясется Я не буду сейчас это делать, потому что я боюсь, что она вообще перестанет работать Вот эта вот огромная такая трещина, и если подергать, она прям вывалится оттуда Короче, ну и вывалился полностью держатель фары, который вот здесь можно руку засунуть просто между фарой и бампером Я прям куски пластмассы доставала и вот здесь вот на бампере везде огромные трещины Вот трещина, вот трещина Он, конечно, тоже болтается Это все надо будет чинить Я думаю, это не маленькие деньги Вот здесь вот покорябалось Потому что, видимо, когда я влетела Я влетела именно вот этой частью, этой стороной Потому что вот эта сторона вся целая Ну и вот тут тоже еще и номер покорябался Вот видно, что он, ну, короче Как будто я в кого-то врезалась Вот здесь какая огромная трещина просто идет Туда можно реально засунуть Палец. Это жесть. Ну и везде вот такие вот маленькие корябки. Вот тут, тут, тут, везде. Поворотник не работает, потому что там фонарик вывалился. И вот здесь вот... Просто части фары ее нет, она отвалилась. Я только сейчас это увидела. Капец, она отвалилась. и вот эта вот часть машины, она просто просела. И как бы она с этой стороны гораздо ниже, чем вот с той стороны. То есть вот, вот здесь видно четко, как бампер открепился от самой машины. Он просто как бы отпустился очень сильно вниз. Здесь вот такая вот опять же трещина. И, соответственно, он просел очень сильно, то есть близко к земле сейчас. Когда садишься в машину, она как бы ее трясет. Какие-то странные звуки такие. Ды -ды -ды -ды -ды -ды. Ну, по крайней мере, мне это кажется Может, это, конечно, у меня в голове Но это вполне возможно, что внутри тоже что-то сломалось И это надо будет чинить и, возможно, мы попадем на еще большие деньги, чем я сейчас надеюсь На самом деле, это вообще не смешно Просто я не хочу вас очередной раз расстраивать И чтобы вы сильно переживали надо ко всему относиться в жизни с позитивом, да? Если хотите повеселиться, ребят, обязательно потом сходите и посмотрите ролики на других каналах, на Magic Family, на Magic Pets, вот там ссылочки будут внизу. И лайк поставьте. Вот. Хотя бы ради этой шапки. Я шучу. Ради меня хотя бы.